Новые возможности материнского капитала в 2022 году. Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Дмитрий Хачари и компания Новостройки Шоу. Обязательно подпишитесь на канал, включите колокольчик, чтобы узнавать о новых роликах первыми. Ну а мы с вами начинаем! Итак, друзья, что теперь у нас по капиталов в 2022 году? Ну, один из больших плюсов, пенсионный фонд нужно будет предоставлять меньше документов, теперь не нужно запрашивать подтверждение рефинансирующего банка. Вам, как заемщику, теперь можно будет просто предоставить документ о получении кредита от банка, который изначально, собственно, и выдавал ипотеку. А в конце июня правительство упростило и правила покупки жилья в кооперативах на мат-капитал. И теперь, когда вы будете вкладывать материнский капитал в покупку кооперативной квартиры, вам больше не надо предоставлять в пенсионный фонд справку о правах кооператива на земельный участок, где, собственно, планируется и строительство. Напоминаю, друзья, что в 2022 году размер выплаты на первого ребенка составит 524 500 рублей, на второго 693 100 рублей, это если семья не получила материнский капитал на первого. И 168 600 рублей, если его оформляла. Как же работает программа в 2022 году и на что можно использовать материнский капитал? Теперь расширяются права отцов на получение материнского капитала. А если точнее, то новый закон касается отцов, которые в одиночку воспитывают двух и более детей с гражданством России, которые рождены после 1 января 2007 года в случае, смерти их матери, которая являлась россиянкой. Да, друзья, это большой плюс. Помощь от государства в это трудное время необходима не только женщинам, но и мужчинам-отцам. Теперь в этой ситуации мат-капитал могут получить мужчины, которые воспитывают своего первого ребенка, который родился после 1 января 2022 года. Конечно, не забываем, что приоритетное право на мат капитал имеют женщины, являющиеся гражданками России. Но сейчас и мужчины имеют право на мат капитал, но реализуемо такое, если у матери такое право прекращено. Теперь мужчины, которые являются отцами и усыновителями детей в случае, если мама их умерла или считается погибшей и не является гражданкой России, по закону могут иметь право на мат капитал. Но это еще не все, друзья. В 2021 году наш суд, ну тот, что конституционный. Признал право на мат-капитал за отцами воспитывающих детей, рожденных через суррогатное материнство. Теперь разрешено будет выдавать до 5% мат-капитала наличными всем семьям, независимо от дохода. Но сделать это можно будет только после того, как часть средств по сертификату будет использована. Эти деньги предназначены для компенсации товаров и услуг, которые были предназначены для семейных нужд. Так, на что можно будет потратить материнский капитал в 2022 году? Ну, например, на образование детей, на получение ежемесячных выплат, это в том случае, если у семьи доход ниже прожиточного минимума, на соцадаптацию детей инвалидов или вообще направить на формирование накопительной части пенсии мамы. Многие улучшают свои жилищные условия, воспользовавшись сертификатом, ну, к примеру, строят или покупают дом, квартиру или направляют на выплату ипотеки. Наша компания Новостройки «Новостройки.шоп» помогает с реализацией материнского капитала на покупку квартиры или дома. Поэтому смело звоните 8 800 555 2276. Никаких комиссий, все по цене застройщика и с учетом всех акций. Давайте подробнее рассмотрим покупку жилья и ипотеку. Помним, да, что мат капиталом пользуются, когда покупают квартиру, дом за свои собственные средства или ипотеку. А вот сертификат обычно направляют на погашение основного долга кредита, рефинансирование или первоначальный взнос. Но в последнем случае, чтобы получить одобрение, многие советуют добавить собственные сбережения. Внесение только мат-капитала не может быть отказано банком, но чем больше сумма первоначального взноса, тем охотнее банк дает кредит. На это есть своя причина, потому что банк не хочет рисковать, ведь человек, вкладывая свои деньги, не откажется платить и не захочет потерять свою квартиру. Не забываем также, что мат-капитал используют и при участии в льготных программах, таких как дальневосточная, семейная, сельская и военная ипотека. А с прошлого года, если вы хотите подать заявление на покупку или строительство жилья в ипотеку, то вы можете сделать в банке, в котором открывается кредит. Да, друзья, теперь сбором всех необходимых документов занимаются банки. Но также нужно знать, что мат капитал накладывает ряд ограничений. Например, подать заявление на использование сертификата можно только по истечению трех лет со дня рождения ребенка. Но если вы хотите использовать мат-капитал до истечения трехлетнего возраста, то вы можете это сделать при условии, когда вы покупаете жилье или строите дом, используя еще и кредитные средства. Также обязательным условием применения мат-капитала при покупке жилья является наделение детей долями в приобретаемой недвижимости. Об этом у нас отдельная статья на сайте. Почитайте подробнее, если уже воспользовались мат-капиталом и еще не выделили доли. Если вы хотите продать жилье, купленное через мат-капитал, вы наделяете детей собственностью в этой квартире. Такие сделки проходят через органы опеки, то есть с их разрешения, а также пенсионного фонда. Да, это затрудняет процесс продажи жилья на вторичке. Это, кстати, касается и переуступки прав требования на квартиру, если вы хотите продать ее еще до оформления собственности, в том числе на детей. В случае расторжения сделки средства возвращаются в пенсионный фонд. Также средства мат-капитала можно направить на покупку жилого дома, но не земли. Поэтому потратить их можно только на участок под индивидуальное жилищное строительство, ну или землю СНТ, садовое, некоммерческое товарищество. А вот купить участок на материнский капитал нельзя. Также нельзя использовать мат-капитал, если хотите купить апартаменты. Еще сертификат можно потратить на реконструкцию и строительство загородного дома, в том числе с привлечением кредита. Но потратить мат-капитал тут можно только при условии, что помещение имеет статус жилого дома и что оно предназначено для постоянного проживания, а у владельца сертификата есть право собственности на землю и разрешение на строительство жилья, ну или уведомление о планируемом строительстве. А если хотите построить или реконструировать жилой дом на садовом участке с использованием маткапитала, то можете это сделать своими силами или с привлечением строительной компании и заключение договора подряда. В марте 2021 года вступили в силу изменения, по которым для подтверждения того, что ваш дом построен, нужно предоставить выписку из ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости. А раньше требовались сведения из акта освидетельствования проведения основных работ по строительству жилого дома. Сам дом должен быть возведен после 1 января 2007 года. Если он построен до этой даты, семья может потратить мат капитал только на его реконструкцию. Вот такие небольшие нюансы и изменения в области мат капитала в этом году. Поделитесь вашим опытом, друзья, в комментариях. Как вы оформляли капитал, с какими сложностями сталкивались. Ну а с вами был я, Дмитрий Хачарий и компания «Новостройки Шоу». Подписывайтесь на наш канал, включайте колокольчик и звоните нам за покупкой квартиры в Краснодаре. 8 555 2276. Каждая ваша покупка и вклад в недвижимость – это наша репутация, за которой мы тщательно следим. Увидимся в следующем ролике.